Приветствую, мои дорогие! С вами на связи Елена Дегурова. И после небольшого перерыва мы с вами снова продолжаем делиться вибрационным прогнозом и, конечно же, астрологические рекомендации на каждую неделю по всем сферам жизни. Сейчас в этом прогнозе вы узнаете о вибрационном прогнозе, то есть вибрации этой недели, каким образом на нас будут влиять. Что нужно предусмотреть, как обойти острые углы, либо воспользоваться возможностями. В следующем видео вы узнаете астрологические рекомендации по сферам жизни, где также я понятным, легким, надеюсь, для вас языком передам ту информацию, которую я вижу, которую я разбираю для тех людей, которых я сопровождаю индивидуально. А также в клубе яркожителей. Вы сможете увидеть не общий прогноз на неделю, на целую неделю, а уже более детальный прогноз на каждый день, сразу на месяц, для того, чтобы можно было планировать свою жизнь, скажем так, со звездами, с вибрациями, и идти в ногу со временем. А там дана будет информация и по... Рекомендации по дням, когда, какие органы, предположим, стоит лечить, когда можно, когда не рекомендуется делать операции, стрижки волос. Финансовый, конечно же, куда же без финансов, конечно же, финансовый прогноз, когда чем стоит заниматься. И помимо этого, в клубе Иркожителя огромное количество тренингов доступных вам в рамках клуба записи предыдущих встреч очень полный объем информации именно астрологического характера которую вы можете использовать каждый день то есть это кладес кладес информации для вашей счастливой жизни клуб у нас идет под девизом счастье доступное каждому за достаточно маленькую сумму использования аренды платформы вы узнаете мега полезную информацию, которую вы, во-первых, нигде не узнаете, во-вторых, вы можете ее не покупать дорогостоящие тренинги, а использовать участие в клубе и становиться с каждым днем более счастливым. Ну что, мои родные, а теперь прогноз, вибрационный прогноз на эту неделю. Начну с приятных новостей. Будущая неделя, она окажется довольно спокойной, и я бы даже сказала, знаете, расслабленной. Напряжение может скопиться, и это возможно ближе к выходным, однако все равно не станет слишком убойным или раздражающим. Будут некоторые моменты, которые заденут людей с низкими вибрациями, как раз к концу недели, то есть если вас начинает бомбить, колбасить, к концу недели вот вам это в общем-то знак, что вы спустились в очень низкие вибрации, тогда бегом к нам на сервис исцеляющие вибрации и как профилактика поднимайте свои вибрации, мои родные. Опять-таки, ссылочка и на клуб, и на исцеляющие вибрации, она внизу под этим видео. Либо пишите в личку в ВКонтакте Елена Дегурова. Простите, дорогие, в остальных соцсетях я не читаю сообщения, физически просто не успеваю. Поэтому не игнорю, а просто там не бываю Итак, поехали далее. То есть вот конец недели, я напоминаю, может быть неким таким... Напряженным, поэтому а, можно запастись хорошим, прекрасным настроением в течение этой недели, запланировать маленькие приятности для себя любимых и в целом настраиваться на приятное времяпровождение. Ключевыми на этой неделе будут а, два влияния, однако в совокупности с более а, тонкими остальными влияниями а, нам представляется эдакий ну, калейдоскоп удивительных ощущений. Во-первых, мои родные, нас настигнет чувство, будто в коммуникации снова должно что-то измениться. Постепенно желание делать реверансы, искать компромиссы и договариваться пропадает. Конечно же, до середины недели обстановка еще может быть довольно спокойной, поэтому стоит использовать это время, чтобы успеть договориться со всеми возможными проблемными коллегами, заказчиками, партнерами по бизнесу или в жизни. И желательно это еще любым образом закрепить на бумаге. Проговорите все денежные вопросы, распределите доход на максимальное время вперед. И стоит высказать друг другу все, все недомолвки, все, что у вас накопилось, как все, что у вас существует и в более близких отношениях и в бизнесе. Тем не менее, пожалуйста, для того чтобы избежать конфликтных ситуаций, высказывайте это не в плане не претензий, а знаете, как будто бы вы рассказываете третьему лицу. Вот, ты знаешь, у меня коллега на работе вот мне так больно или мне так обидно или мне так неприятно когда он вот делает так или говорит вот так я бы так был рад или была рада если бы он поступал вот так там я не знаю смог услышать меня смог отреагировать на мою просьбу или то же самое с партнером вы разговариваете не ты редиска а вот мне очень было бы приятно если бы ты ну, делал что-то или увидел, услышал, что я от тебя хочу. То есть, понимаете, именно не претензиями ты редиска, а я была бы счастлива, если бы ты сделал вот так. И поверьте, партнер вас услышит. Лучше, напоминаю, сделать это в начале недели. И, разумеется, только при беседе тет-а-тет -а -тет вы рассказываете о, недомолках, о недомолвках, о том, что вы чувствуете и что вас тяготит. Как гласит правило, никогда не ссорьтесь на людях. Чужие никогда не должны видеть ваши слабые места. Вам это ни к чему. Во-вторых, постепенно будет меняться стиль действий. Несмотря на то, что выполнение обязательств очень четко и последовательно приносит стоящие плоды, возникает желание распределить груз ответственности на разных людей. Происходит это как-то непроизвольно, ну, скажем так, без задних мыслей. Договоренности на словах уходят в прошлое, выступая место довольно жестким переговорам, порою настолько трансформационным, что приходит понимание, почему бизнесом могут заниматься только очень проницательные и стрессоустойчивые люди. И примерно во второй половине недели могут возникать столкновения интересов из-за ситуаций, вызванных разными взглядами на справедливость. Очень многие люди, особенно работники и особенно ну, работники государственного аппарата, могут внезапно почувствовать себя в чересчур привилегированном положении. Доказать им свою точку зрения, пытаясь надавить силой, бесполезная трата времени, имейте в виду, сразу лучше прибегать к языку документов и даже, может быть, лучше адвокатов. А выходные могут быть несколько напряженными, как я уже говорила вам в начале. Но не из-за конфликтности. А придется пройти, знаете, вот как некую проверку на прочность. Выполнить а, данные другим обещаниям, а, помочь по договоренности. Да? И я не рекомендую проводить их слишком ярко и праздно. Лучше сосредоточиться на себе, на своем внутреннем мире. Это а, те влияния, которые мы почувствуем на себе на этой неделе. И я напоминаю, что в следующем видео на моем канале а, вы а, узнаете рекомендации, а, рассчитанные астрологически, также естественно. Я, я вообще на самом деле вплетаю несколько различных а, инструментов для создания прогнозов Это и... Астрология, это и нумерология, это вибрационное видение, это инструменты прекрасной науки универсологии. То есть я использую несколько видов расчетов, потом составляю некие, некие сливки, да, беру и выдаю вам уже такие краткие прогнозы. Поэтому я надеюсь, что вам они полезны, вам они нравятся. Я надеюсь, что вы рады а, тому, что они возобновляются после некоторого перерыва. Высказывайте свою радость лайками, репостами. И, конечно же, пишите активно комментарии, задавайте вопросы. И я напоминаю, что самый подробный а, прогноз по дням, он будет а, опубликован в клубе «Яркожители». Как стать участником клуба, вы можете посмотреть а, по ссылочке, а, перейдя под моим видео, либо пишите в личных сообщениях. А также я напоминаю, что в наше время, в новое время, в высоковибрационное время, очень полезны, эффективны для каждого человека именно вибрационные программы. Это не медитации, это не то, что дает ну, другая часть тренеров, мастеров. Это совершенно иное то, что не дает никак то это настоящие вибрационные программы, которые повышают ваши вибрации, помогают трансформировать негативные установки, которые есть в вашем подсознании. И, кстати, о том, как это работает, вибрационные практики мои, почему именно они помогают людям, вы можете посмотреть видео. Заставка будет в конце этого, вот этого видео или следующего видео. Называется оно. Принципы квантовой физики, дарующие счастье, здоровье, долголетие. Смотрите, делайте выводы и присоединяйтесь к нам, мои родные. А я вам говорю, до свидания. Я знаю, что с нами вы станете еще более счастливыми. С вами была Елена Дегурова. До встречи в следующем видео. Пока-пока.